Так, это снова, блядь, спасибо за фрагбро. Я тут решил конкретно разъебать, блядь, выпустить еще один видос. Я, наверное, вас заебал уже этими видосами сегодня. Целую кучу, блядь, выпустил. Ну, хули делать, блядь, пусть будет. Вот, короче, а, что я хочу сказать. А, я подумал, что на этом аккаунте я в минус не уйду по кредитам. Вот, так что а, а, сделаю еще одну часть. Вот, но кредиты, наверное, я, скорее всего, все потрачу. Вот. И мы сейчас этот аккаунт докачаем. Он будет прям конфетный, бля, в натуре есть. Так, значит, смотрите, какая хуйня. А, мы сюда что выбьем? Мы выбьем баррет. Мы выбьем а, двойные маузеры сюда. Вот и может быть там что-то еще дропнется, например какой-нибудь вепрь или тычковые ножи, они тут как раз будут в тему. Вот а -а -а -а -а. тут есть Хиллион, МК, золотой этот блядь, Мосберг ебаный кастомный и Вигиланс, вот ну и r 8 золотой такнай. Так, что-то еще. А, вот что хотел сказать. Начнем мы с коробки Мангус. Значит, смотрите, э -э, видос никакой Ни монтаж, ни фейк, блядь, в натуре Вангу. И уже не в первый раз. Смотрите, кахуя. Если вы, например, сомневаетесь, что этот э -э, видос не фейк, то я вам говорю, вот что сегодня э -э, 1 февраля получается 2023. -го. Сейчас три ночи, считай, ровно. Вот, так что если, если вдруг какое-то будет сомнение, я могу сделать короткое видео просто с пруфами записей, которые у меня лежат в отдельной папке. Вот, со всех у меня. Что ж, наверное, начнем, да? Так. А, значит, вот, маузеры. Маузеры и тычковые. что то из этого должно упасть по-любому. И, может быть, вепр упадёт. Агент Монгуст. Я думаю, скорее всего, не упадет. Так, а, буду открывать как бы без кипа. Сразу это. смотром. Так, ага. вепор упал нам. Так, и сейчас должны или тычковые, или мауверы. Смотрим. Вообще клево. Вепер этот падает, на самом деле, в этой коробке. Бывает, конечно, на некоторых аккаунтах. Вообще куча падает. Ну, вот вепер падает частенько. Такое ощущение, что он как-то чаще. И он, главное, обычно падает сразу первым. тычковы. Ну вот, как я и говорил. Так, все, тычки. Так, вепрь. а теперь мы крутим Барретт. На него, скорее всего, мы сольем дохуя где-то 5300 плюс-минус там это кредитов, это значит у нас должно остаться а, 2400, 2500 плюс-минус, короче с тысячи плюс-минус, вот, но Барретт сюда реально нужен. Тут на авиаке ничего нету. Так, крутим. О, да ладно. <плев> Нихуя себе. Сразу упал. Окей. Так, значит, с Барретом я, пиздец, ошибся. Так. Что-то мы еще покрутим на лопару. Скорее всего, я думаю... Или, может, отдельную коробку с этими, блять... Маузерами двойными, но, ну, честно говоря, не охота ее крутить. М -м -м. Так, сейчас подумаю. Значит, на Инжа тут есть, на Меды есть. Основные доны, в принципе, нам вообще не нужны. На но ножи есть тычковые ножи. Вот, значит, все, Лупару крутим, наверное. А, давайте, нам сделаем так, Лупару сейчас покрутим, а потом посмотрим. Может, что-то еще покрутим если креда останется ну как говорится ехало ну, пару я думаю духу солим наверное 145 вряд ли она до 100 коробки уходит Но, получается начали мы крутить э, было 730 кредов да 450 должно остаться э, 2 тысячи кредо. Да, правильно. 2 три тысячи где-то. Все, поехали. Как я и говорил, э, скин агента не упал. Как я предполагал, что может упасть вепер с той коробки. Он упал. И, как я и говорил, убыточки, либо, либо маузеры упадут точно так и получилось. А, Барретт, я знал, что он упадет, но не думал, что так быстро. Так, и, видимо, на количество кредитов моя чуйка все-таки не работает. Ну ок. Зато получилось очень выгодно, еще 6000 кредитов э, осталось. У нас, получается, можно... Для ровности одну коробочку какую-нибудь скрутить. А -а -а, что то такое есть. Барретт-48. Да. Но у нас уже есть. Так, может, это хуйня нейтрон? Так-то, если бы нейтрон упал, было бы, нормально тоже. Типа, был бы и вепрь. Здесь, и это, так, так, так, так, тринадцатый, типа, кому что нравится, так сказать, вот, ну, на этом все, такая вот получилась часть, все, всем пока.